Блокчейн перестает быть экзотикой и обещает революцию во многих сферах нашей жизни. От финансов до организации выборов Об успехах развития технологии, основанной на принципах распределенного хранения и передачи данных, моя коллега Велина Закамская говорит с основателем платформы Waves Александром Ивановым. Александр, спасибо, что нашли для нас время. Компания спасибо. Waves, как и, собственно, криптовалюта, уже известная в России, криптовалюта Waves, появилась всего год назад, в июне 2016 года. И начинали вы, по сути, как краудфандинговый проект. То есть вы были просто проектом, который искал деньги на инвесторов. Сегодня инвесторов и деньги. Начинали вы 17 18 миллионов долларов, а сейчас уже 350 миллионов долларов ваша капитализация. Но это какое-то головокружение от успехов. Вот для вас вы ожидали такого результата? когда начинали? Конечно, ожидал. Я всегда понимал, что это быстро растущий рынок и перспектива роста здесь не ограничена ничем практически. Мы находимся в самой начальной точке развития и, в принципе, сейчас не поздно в этот рынок войти. Интерес людей, которые сейчас проявляются, он это подтверждает. Это была краудфандинговая компания, мы делали ICO, когда это не было еще так известно. Привлекли 17 миллионов инвестиций и капитализация растет. Только начало, я думаю, 350 миллионов – это только начало. Но ваш э, такой сумасшедший успех, вероятно, связан с тем, что вы были одни в поле войны. Во всяком случае, в России точно. Сейчас э, конкуренция должна нарастать, особенно на фоне вашей истории успеха. Конечно, сейчас это уже выходит в мейнстрим, очень много проектов. И сейчас, конечно, становится тяжелее выбирать хорошие проекты, в которые нужно инвестировать. В том числе и мы занимаемся тем, чтобы немножко создать такой, такой механизм, когда инвесторы знают, куда инвестировать их деньги, они инвестируют во все подряд и все. Это очень важно, потому что это позволит этот рынок упрядочить, сделать его более легитимным и стабильным в перспективе. Кто были ваши инвесторы на начальном этапе, и как изменился их портрет сегодня? У нас было порядка 7 тысяч инвесторов со всего мира, а это люди самые разные. Что эти года. люди должны были вам доверить? Вот... Они доверили нам возможность сделать систему, которая может изменить то, как работает экономика. А поскольку у нас вектор развития направлен в сторону реального мира, реальной экономики, мы пытаемся применить большие технологии здесь и сейчас. Да? Не ждать каких-то там очень сложных технологических вещей, которые могут даже не состояться, а вот использовать эту технологию, которая сейчас есть, довести ее до ума и дать миру обычному миру бизнеса, пользоваться и сейчас, даже без понимания того, как на самом деле это работает. Потому что в идеале э, люди должны этим пользоваться, не понимая, что там под капотом. У нас mm. вот в этом цель нашей работы. Если посмотреть на меня, как на вашего потенциального инвестора, что вы мне скажете для того, чтобы я... я ничего не понимаю в криптовалютах, и я очень примерно представляю, что это означает. Что вы мне скажете для того, чтобы я вам доверила, что бы ты ни было? Ну, мы сейчас инвестиции не привлекаем, но в принципе для человека, который приходит в этот мир, а У меня есть что ему сказать, это все только начинается, потенциал роста облачения технологий, в том числе криптовалюта, он не ограничен, потому что у нас был мир обычных финансовых инструментов, который был равен триллионам долларов, сейчас у нас появился маленький-маленький мир криптовалютный, он очень быстро растет и они скоро будут сопоставимы, поэтому потенциал роста просто неограниченный. А мы должны нет. быть объединены идеей создать свою криптовалюту? Нет, просто здесь эта технология будет развиваться, в очень инвестор раз. и тот, кто хочет создать эту криптовалюту, вот какой идею они должны быть объединены? Они должны быть объединены пониманием того, что большая часть экономики через какое-то время будет существовать на блокчейне. Соответственно, это самый быстрорастущий рынок и правильный проект с точки зрения технологии, с точки зрения юридической, он имеет очень большие шансы принести большой доход своим инвесторам. Какова минимальная стоимость портфеля? А... Такая может быть. Я думаю, что здесь я бы не стал покупать даже криптовалюты до тех пор, пока вы немножко не поняли, как это работает, не mm -hmm. попользовались ими чуть-чуть. Да? А надо немножко погрузиться. Один-два месяца это займет, и потом в зависимости а погрузиться, от... погрузиться с чего нужно начинать? А, с понимания, что это такое. Да, не стоит инвестировать в те вещи, которые вы не понимаете. Поэтому да, немножко вообще представление получить, и только тогда там, с, там, собрать какой-нибудь портфель там, может, на тысячу долларов. И... Это закон общий для рынка? Конечно, да. Но все-таки технологически, ведь это не выглядит как классический договор между инвестором и исполнителем-подрядчиком. То есть вы что-то они должны были вам предложить, и это что-то... Это, это их активы, это их виртуальные активы. Да, Вернее, да. Это их активы, это их баланс, да, по сути? Да, получается? да, да. да. Тогда, когда это все начиналось, а мир криптовалют был в самом зародыше никаких юридических схем не было, соответственно, все происходило на доверии. Сейчас достаточно развитый рынок, капитализация всего рынка криптовалют уже по 200 миллиардов долларов, не такая маленькая сумма, и здесь уже, конечно, создается некая инфраструктура, как юридическая, так и бизнес-инфраструктура, которая позволит людям уже инвестировать свои деньги и рассчитывать на то, что их права защитят, защитят в случае каких-то проблем. Означает ли это, что и желающих инвестировать становится меньше? если регулирование возрастает? Да, конечно, но здесь регулирование скорее все-таки друг, а не враг, потому что оно позволяет обычному человеку инвестировать в этот мир криптовалюты, войти в этот рынок. И когда это происходит, мы видим гигантский поток денег от пенсионных фондов, от обычных ритейл-инвесторов, и рынок криптовалют растет очень сильно. То есть идет перетекание денег из старой экономики в новую экономику. Mm -hmm. Что, собственно, случилось в Японии, когда японцы все разрешили, и рынок взорвался. Что такое валютные риски для криптовалюты? Рынок маленький, все-таки 200 миллиардов долларов, это, с одной стороны, много. С другой стороны, не так много в рамках мировой экономики. Поэтому здесь существует такое понятие как волатильность. То есть у вас небольшой рынок, и он очень волатильный, то есть какие-то события оказывают на него очень большое действие, и цена очень сильно двигается. Поэтому все-таки пока этот рынок для людей, которые... Ну, могут ну, эти события предвидеть? Да, не то, что предвидеть, но они могут спокойно к ним относиться и не будут очень сильно переживать из-за каких-то колебаний дневных, а способны купить некий портфель и держать его на протяжении там некоторого времени. Какие события влияют на волатильность криптовалюты? Мы знаем, на валюту, как, как это влияет на другие валюты. Это могут, могут быть политические события, экономические события, климатические. А что с криптовалютами? А сейчас, наверное, очень сильно оказывать влияние заявления регуляторов различных, да. Но уже меньше. Например, недавно Китай запретил проведение ICO компаний, но сильного влияния на рынок это не оказало, потому что все-таки он уже достаточно стабилен. И здесь также макроэкономические вещи начинают влиять, как ни странно, да. То есть это уже Вещь, которая достаточно погружена в мировую экономику и все вещи, которые влияют на обычные бизнес-процессы или экономические процессы, влияют и на криптовалюты тоже. Что можно сказать о поведении российских регуляторов? Насколько оно конструктивно? В принципе, оно достаточно конструктивно, да, хотя бы с той точки зрения, что есть большой интерес. Они пытаются вписать вот эту историю с криптовалютами в рамки российской экономики. Это не так просто, это требует изменения разных законов, да, начиная там, от налогового кодекса, кончая даже гражданским кодексом. Поэтому, в принципе, это не так быстро будет происходить, но работа ведется, я думаю, будут какие-то пилотные проекты. И я так понимаю, что есть проект крипторубля, который вполне возможно будет реализован. Какие преимущества у крипторубля могут быть перед рублем? Идея крипторубля в том, что он легитимизирует криптовалюту в России, и вы сможете отчитываться а, по там, тем криптовалютам, которые у вас есть. операции с какими-то внешними криптовалютами будет плохо идти через крипторубль. Кроме того, может быть какая-то платежная система, с помощью которой вы сможете платить там, за кофе, за что угодно. Да? Транзакции будут более прозрачные, более дешевые. То есть здесь преимущества большие достаточно, они многогранны а, и связаны как с применением самих криптовалют, так и с какими-то вещами, связанными с Прозрачностью с налоговым а, кодексом, да, вы сможете платить налоги, а, вы сможете делать много вещей, которые вы сейчас делать не можете, потому что просто нет механизма, нет закона. А, он появится в рамках вот, крипторубля. По крайней мере, такая идея сейчас есть. Посмотрим, что из этого получится. Появление национальной криптовалюты создаст, станет угрозой и создаст риски для альтернативных криптовалют, которые сейчас, которые сейчас по сути, могут появляться ну, в неограниченном количестве. Я думаю, нет, это будет такой промежуточный этап, некий мостик между миром а, старой старой экономики, миром а, регулируемым и вот слабо слаборегулируемым миром а, криптовалют. Вот. Mm -hmm. это, это нечто такое промежуточное, которое позволит это два мира связать, и оба мира будут а, получать выгоду от взаимодействия этого. Вы видите сегодня связь между криптовалютой и стоимостью электроэнергии в том или ином регионе? Майнинг, конечно, сейчас достаточно большая история в криптовалютах. Надо сказать, что а это не навсегда, мне кажется, технологии будут заменяться более эффективными, допустим, выезд майнинга нет, есть более эффективные технологии, но пока это большая история, и, конечно, то, что в России дешевое электричество, и холодно, это как бы хорошо для майнинга, и вполне верно, что Россия станет столицей майнинга в мире, потесни в, в Китай. То есть это, по сути, наше преимущество, преимущество нашего инвест-климата? Это преимущество дешевого электричества. И, Но это значит, как бы, кто к нам могут да. приходить для того, чтобы да, создавать да, криптовалюты. То есть да. их можно регистрировать, да. Да, сделать своими резидентами, да. Да, заставлять платить здесь налоги. В принципе, да. Но майнинг, а, все-таки рынок майнинга не такой большой. Это несколько миллиардов долларов в год. Угу. И, в принципе, наверное, он не настолько интересен в масштабе страны, как мы а, можем. А в перспективе. В перспективе вот, рынок майнинга, который связан с потреблением электричества, я считаю, что лет через 5-7 не будет уже. А что останется? Более эффективные алгоритмы, которые поддерживают криптовалюты, поддерживают работоспособность. Как я упомянул, в Waves нет майнинга, есть более эффективный алгоритм, который очень дешевый и не требует затраты электроэнергии. А -а -а. В чем вы видите преимущество для российской экономики в развитии криптовалют? Здесь очень много есть именно для России преимуществ, потому что у нас хорошие инженеры, хорошая инженерная школа, все об этом знают. И есть некие проблемы, допустим, с инвестированием в стартапы, с венчурным климатом. И то, что мы видим в прошлом году, летом, я читал статистику, что порядка 300 миллионов долларов было привлечено в российские стартапы через схему ICO. Mm -hmm. Это в рамках вечерной экономики российской большая достаточно сумма денег. То есть здесь есть некая комбинация факторов, то есть российским стартапам нужны деньги, а есть некие ограничения, а движение капиталов в Россию. И очень много людей, которые понимают, как это работает, очень много хороших инженеров. Эта комбинация, она достаточно уникальна для России. И, конечно, в России история с криптовалютами, она принимает такой, возможно, более интересный оборот, чем в других странах. Это может быть та самая инвест-идея, которая поможет нам, что называется, спрыгнуть да, да. на ну, подножку уходящего поезда да. шестого технологического уклада, до да, следующего. Ну такая идея есть, и я думаю, что блокчейн – это большая история, и Россия может, действительно может стать лидером. По, по факту она им является, потому что, я думаю, порядка 30-40 всех криптовалютных блокчейн проектов происходит с участием российских разработчиков или бизнесменов. Mm. А здесь может быть ну, это так сейчас скажем на, на, на скидку пофантазировать но плохие фантазии тоже нужны mm -hmm. как только есть такая тенденция как только замечают лидерство россии в каком-то не было направлении начинают mm -hmm. поддавливать извне вот такие возможности такие риски вы uh, посмотрим как будет вот, допустим мы находимся в москве но мы международная компания а, и всегда и были они а ограничены россией и здесь блокчейн скорее он притягивает чем отдаляет потому что технология по сути своей очень интернациональная. И где бы вы ни находились, вы можете запустить большой проект, который будет глобальным изначально по своей сути. Поэтому эта история не про разделение, а наоборот про взаимодействие, в том числе и разных стран. Спасибо, Александр. Спасибо да. вам.